Привет! Почему бы не влог? Снимать мне не, нечего, но снимаю влог, чтобы было. Пришел такой, значит, со школы, да? Ну или как там, из школы. Сейчас придет Азат, и мы будем продолжать монтировать клип. Один из проектов Райзапа. Более-менее у нас пошли клиенты. И как-то вот так. Сейчас 3 часа дня, и у нас есть целый день, чтобы смонтировать. Не знаю насчет смонтировать, но чтобы монтировать клип, это точно. 100%, я не знаю до какой степени, сделаем мы клип. Скорее всего нет, потому что монтаж у меня качественный и долгий. Понятное дело, что не только я буду монтировать, как бы, азат нам тоже он. Вообще, как у нас в райзапе, я главный монтажер. Вернее, даже не монтажер, а в принципе, как бы по технической части все вот это вот мое, пока все только строится, но правда мы уже функционируем. Будем считать, что у меня просто техническая часть, ну, творческая тоже, отчасти, но больше именно техническая. Так нас двое, можно сказать. Ну, по сути, нас двое. Но ну, нет, есть люди, которые нам помогают, но они, как бы, не полностью в райзапе. То есть это сложная ситуация тоже. И как бы в таком ответственном проекте, как это, клип. Азат тоже помогает с монтажом. Тем более, я еще как бы на этих съемках не был. И это значит, что я не знаю полностью весь материал. Короче, Азат уже знает и придумывает еще, как делать. Я это красиво делаю. Каждый делает, что он может. И что он не может, он не делает. Как бы придумывать, это не всегда мое, но не всегда. А вот по монтажу, да. Когда были у нас какие-то совместные проекты, я постоянно исправлял за Азатом косяки. Ну, и я ничего не хочу говорить, но просто... Так вот оно получается. Ждем Азата и продолжаем. <смех> а ты блок, кто ты, это ты, ты, ты блог... <смех> Нет, все, я тебя это заснял, все. Ты, ты со своими фотоаппаратами. Пришел этот молодой чемодан. Мы сегодня с тобой монтируем. Я уже сказал, иди, иди, повесь. А, такая жара на улице, ребят, минус два градуса, это вообще. Ты что там делаешь, э? Азат, э? Пошел вон вот с моего дома. Ты что делаешь? Мазила ты, понял, да? Что это было, Азат, а? Как ты это объяснишь? Показывай его. Здесь понятно уже, скажи. Орешки. Воду попить. Ну, и все. Типа, короче, приезжает в а, магазинчику. Страшная, короче, баба, толстая такая. Есть же из Пятигорска вот это вот фронтменши. Главное, из Пятигорска. Типа такого. Понял? Нет. Ну, команда команда Пятигорск. Там еще такая жирная баба была. Я чушар, что ли, по этим командам. Так, останавливается. Пытается, короче, коробку передач на паркинг поставить, не получается такой. Стой! Ты вот это видос монтах навел вчерашней, где этот мужик на красе коробку передач переключает. Не знаю. Короче, она останавливается, она заходит такая, Заходит в магаз, купает сумку, и когда она уже выходит, она, короче, вот так, она берет сумку, то есть мы снимаем ее, ее руку, уже другая, же женщина, прям, стройная, красивая, в такой шубке дорогой, и у нее там не живые, короче, стоит, а реально бэхо, короче, и вот так за свою руку потихоньку. Нифига себе. и вот включают Бехи. Уже короче она едет, едет, потом она мимо всех приезжает, все ей завидуют, потом она выходит из тачки, короче, и другая жирная баба, короче, сидит на скамейке и короче берет вырывает у нее сумку, короче. Ну типа сумка волшебная, короче, Вырвала, и короче теперь она стройная, красивая баба, а так короче снова превратилась в жируху. Они короче и знаешь, вот типа э, клип э, рекламный в стиле Ленинграда, понял? Полностью? Короче как все работает. Я тебе понаговорил кучу идей, показывал кучу смешных видосов и он из этого всего сделал в своей голове идею. Это же я тебе говорил про украсть сумку, про эту передачу, ты тоже. Я тебе это показал. Они, короче, вот из-за сумки постоянно, то, то у одной сумки, то у другой сумки, короче, они вот постоянно превращаются в, в этих красивых телочек. Все, устал. Нет. Нет. Они так бьют. Они вот так вот там уже все валяются, они там мутерятся, Идут, короче, друг друга, а потом нужно какую-то концовку завершающую, или нет, или можно, короче, типа камера от них удаляется, и мы, короче, красиво снимем со всех сторон, вот знаешь, как снимают всякие вот, всякие духи, типа, черный фон, и вот так крутится сумка, и, -то -то -то -то -то -то. и логотипы, нормально, да? Монтируй клип, я пошел звонить. Капец. Как я предполагал, позвонили, блин, кредитная карта, там что-то, какое-то там выгодное предложение, нажмите один. Пошел. Мне знаешь, как было, короче, я иногда, мне в школе иногда звонят, я телефон беру и уже у двери стою, я говорю, можно выйти? Прямо у двери так, раз, можно выйти? Она такая, типа, нет? Звонок? Он такой, нет, это важный звонок. Он такой, нет, ладно, алло? Показывай, Риба. Кежа. Что за спойлер? А это вот сценарий, смотрите. А, нет. Иди поешь. смысле значит смысл свободенные. Смотри, сюжет ты знаешь. Да. Поэтому вот я тебе дам. Так. Иди отсюда. Здесь вот делай, короче, сюжет. Здесь вот ты делаешь сюжет. И чё И потом я сюда переставлю и освобожду место для читки. Просто нарежь сюжет. обычно нарезка сюжета. А я пойду покушать. И ты мне еду дашь? Ты давай, это делай там. Мне два пожалуйста, и без Ты же там все мандарины съел уже. оставшиеся пандарины мандарины. Знаете, обязательно во время работы делайте перерывы. Особенно, когда вас заменяет кто-нибудь другой. Ты давай это... У меня просто был э, творческий затишье, и я решил возобновить свои силы, помонтировать. Ты иди отдыхай, а? я тебе сказал, отдыхай. А потом я пойду исправлять. Иди... Че, ну ты сейчас этот мен сделаешь, Хороший обед тоже очень важен. назад не говорите да йоги <клес> <клес> да блин <клес> че это такое вообще зачем я эти раз два три четыре один двенадцать раз два три, девять десять ладно ладно так уж и быть Он сидит там ничего не знает Попался? Смотрите, что он сделал за это время. <срех> О, кепчук. <срех> Не жрем на камеру, поэтому... Азат, а знаешь, что я делаю? Yeah. Пельмени ем. <срех> ты, <мне> <срех> ты кушаешь на пельмени? Ты кушаешь на пельмени? <плышки> Там ровно по балам. на центральную кнопочку, на 600, и теперь время крути. Сколько, ну куда? Куда? Мне минуты хватит. <связывается> <связывается> а, <это> 100, да. <связывается> да? не так! Как Азад пытается разобраться с микроволновкой? <связывается> Любят очень комментировать, по ходу дела. Ну, Все, Всё, сейчас ему пойдёт. Ты Шаришь по авиакатастрофам? Ну, он сейчас, этот, Короче, он зарвётся. Знаешь, когда аварий будет смотреть, типа, давай спорим, что он сейчас повреждение себе нанесет. А, у него полоса закончится, он выпитится там и потом зарвётся. Не смог. Нифига. Чё скажешь, о том? О! А этот кижак вообще перевернется сейчас. Там-тамару, там-тамару. Meglio, meglio, meglio, maneira, maneira, maneira. Ну елки палки, не сработало. Ну блин, открыли сзади. <сöring> <сöring> И хотел, чтобы у тебя на на экран? Ты будешь такой, тара да да Какой тара Ну, оказывается, док, тара тара-да-да-да, ведь ведь Встреча нашел по-моему, чё? Этот, э -э, Старые, короче, переписки. Голосовые. WhatsApp Короче, представь то, что тут вот наши головы говорят только старыми голосами. Йоу, Тимур, привет. Голосовыми сообщениями отправлять. <с up> это как скайп, но... По-другому. Это даже лучше. Здесь интересней как-то. Неком... Я КС почти установил. 20 секунд осталось. А ты в поход там ходишь? Нет. Нет, Вот как все начиналось. Давай еще раз. Нет. Ты тоже после того, как записываешь голос, его прочитываешь? Блин, капец! я тебя же даже так не имела разговаривать нормально. Да, только правильно сказать прослушиваешь. Вот. Я же тебя там поправлял, короче. Так, значит, сейчас начинается самый ответственный момент, сделать суперский переход. Нам нужно будет сюда еще сюжетку добавить. Короче. А он сидит, монтирует. Мы сделали клип на процентов 70. Сейчас мы пойдем спать. Я просто так лежу, отдыхаю, перед сном.